Отлично. Значит, смотрите, да, то, что будет, это не лекция, как бы не обучающий материал, потому что совершенно очевидно, что за час научить языку программирования, да еще и не самому тривиальному, как бы чуть менее чем невозможно. Поэтому я такую цель перед собой ставлю, что просто показать из результата нифига чего бывает. Что вы посмотрели такие, типа, ух ты, ничего себе, вот это да. Потому что, как бы, на мой взгляд, это так и есть. Понятно, что если бы я про какую-нибудь там Java рассказывал, вряд ли бы я кому-то смог показать, что ух ты, ничего себе, потому что она, в общем, довольно-таки понятная. Как работает, ну, по крайней мере, для любого программиста это какое-то такое рядовое явление. А вот кок это, кажется, довольно-таки не рядовое явление, поэтому он как в моем мире. Я был удивлен, хочу удивить вас. Вот. Значит... И еще такой момент. Вы, пожалуйста, не молчите и не ждите там какого-то окна, чтобы задавать вопросы. Если вы будете меня перебивать каждую минуту, будет только лучше. Я вот глубоко убежден, что вообще, наверное, идеальный формат — это как бы диалог того, кто рассказывает с кем-то, кто вопросы задает. Но я же не могу подставного, подставное лицо себе нанять и вопросы ему написать. Поэтому вы, пожалуйста, там импровизируйте и прям вставляйте все время свои пять копеек. Будет только лучше. Вот, собственно, начнем. Смотрите, значит, что такое Кок? Это, пишется вот так, да? Значит, это среда для, как бы, интерактивная, причем среда, для программирования и доказательства теорем на основе того, что вы напрограммировали. Вы можете программировать, написать, ну, понятно, программы, можете формулировать какие-то там, значит, объекты. Как бы, как бы математически, то есть можно какую-то алгебру построить, и поверх этого потом доказать какие теоремы. Я сейчас просто на практике покажу, как это выглядит. Но это как бы сильно отличается от э, традиционного подхода. Во-первых, язык не императивный, а функциональный, жестко функциональный, потому что, чтобы в него заглядывать, нужно, чтобы он там определенными свойствами обладал. Вот. И, собственно, просто файлик исполнить... Толком нельзя, потому что его надо обязательно исполнять построчно, потому что каждая строчка, особенно внутри доказательства, она вот меняет какой-то стейк, вот поэтому вот три окошка. Вот это левое окошко, в нем, собственно, пишется программа. Давайте я покажу, в общем, без, так сказать, дальнейших разъяснений, как это выглядит. Значит, с центральным понятием, одним из центральных понятий, в Коке является тип типы можно создавать новые и создаются они вот не так как мы привыкли что как бы объект это просто мешок с какими-то там другими объектами да там, грубо говоря там в терминах питона объекты вообще всегда грубо почти всегда тупо дикт, в котором есть другие какие-то атрибуты именованные здесь все не так значит вот смотрите я сейчас объявлю, объявлю новый тип который будет представлять собой жест в игре «Камень, ножницы, бумага». значит И как я это делаю? Я говорю, объясняю значит этому Коху, что есть три способа создать этот элемент. Элемент — это это имя типа. Да? Это три конструктора, которым я даю имена. Значит, камень, ножницы и бумага. И в этот момент это, это все становится тоже как бы глобальными переменными, вернее, не переменными, а там литералами. Да? Я говорю Коку, что вот когда кто-то говорит рок, он создает элемент. И когда кто-то говорит paper, он тоже создает элемент, но другим способом. Ког знает, что это все элементы, и они бывают трех разных видов. То есть у этого типа по факту всего три разных объекта. Как строить типы с бесконечным количеством объектов, мы чуть позже поговорим. Ну вот, ну можно вот сказать там какой-нибудь компьютер рок, я не знаю. А, да, и дальше я построю, это все исполняю. Вот, хопа, хопа. Ну да, вот. Вот создался рок, это элемент. Значит, поскольку у нас уже есть Типы мы немедленно функцию какую-нибудь объявим, чтобы с ними работать, потому что иначе ну, как бы непонятно, что еще можно показать. Значит, я создам функцию bits, которая принимает элемент и возвращает другой элемент... А семантика такая, значит, возвращается элемент, который я побеждаю. То есть, если мне дали камень, должны вернуться ножницы. Если ножницы, то бумага. Вот. И, соответственно, вот у меня есть элемент, но смотрите, как я выше сказал, все, что мы знаем про этот элемент, это каким конструктором он был создан. То есть, как трекает, что это за элемент, каким конструктором или серией конструкторов он был создан. И для того, чтобы эту цепочку обратно развернуть, есть оператор match. А этот тот матч, это тот самый паттерн матчинг, который вот там в Питоне появляется, а вообще во многих языках есть. Он позволяет анализировать вот э, в данном случае способ, которым элемент был сконструирован. Ну и все, дальше кардинально я говорю, что если этот элемент это пейпер, то надо вернуть, что там рок, э, да, потому что мы побеждаем. если рок, то сисарс, если сисарс э, или сисарс, боже знает, э, то пейпер. Все, то есть э, это вот как бы, такой э, простой маппинг. Соответственно, э, поскольку это честный паттерн матчинг, надо понимать, что если я отсюда вот одну эту ветку сотру, то ничего не скомпилируется. То есть это не не маппинг и не if else, да? Это вот паттерн матчинг в его том самом понимании. Если я перечислил не все варианты, то мне э, Кок скажет, что типа «сорян, э, ты как, не не там не матчил и не все варианты перебрал. Вот, ну и теперь вот можно попросить его что-нибудь нам посчитать. Например, вызовем bits от paper, то есть вот синтексис так со скобками специфический, поподобный, э, ну, вернется рок, понятно, да, бумага побеждает камень. Вот, и сейчас мы быстренько еще одну функцию объявим, например, на копипащу, Это функция, функция beaten. Э, beaten — это значную в обратную сторону. Понимаете, да, значит, э, у бумаги бумага режется ножницами, камень. Э, Побеждается бумагой, ножницы побеждаются камнем. Вот, ну вот, значит, все замечательно. И теперь я вот могу показать то, что, то с чего мы вообще разговор начинали, про то, что здесь можно формулировать и доказывать теоремы. Значит, я сформулирую и докажу такую теорему, что если есть элемент и он бьет другой, то тот другой бьется этим первым. Логично, да? Вот. И, соответственно, если я сформулирую и докажу теорему, то это означает, что коли скоро формулировка теоремы э, верна, то и дефинишены этих функций верны. Ну, по крайней мере, в этом аспекте. Значит, э, теорема. Значит, э, скажем так, для всех элементов e1, е 2 e1, е 2 если bits e1 равно е 2 то Битом а, е равно Е1. Разумно звучит, да? Ой, равно. А битом — а это функция? Да, да, это обе функции, yeah. да. Битом uh -huh. возвращает, ну, понятно, в обратную сторону. Uh -huh. Вот, и дальше, вот я ее сформулировал, и дальше я должен предъявить доказательства. Значит, то, о чем они говорили, что вот этот язык, на котором я сейчас писал, вот до этого момента, он называется «Галина». Если что, «Галина» — это курочка на каких-то там итальянских испанских, а «Кок» — это петух по-французски. Вот. А вот когда я зайду внутрь доказательства, я буду писать уже на другом языке, не на Галине, а на так называемом языке тактик, который называется, так называется L-TAC, типа Language of Tactics, или типа того. Вот. И вот в этот момент нам начинают э, помогать э, вот эти вот окошки, которые здесь. Смотрите, ну, вернее, верхняя правая. Значит, что здесь написано? Вот в данный момент, когда мы находимся в самом начале доказательства, нам, у нас есть одна цель, которую нужно доказать. Это цель, собственно, сама формулировка теоремы. Для любого E1, E2 типа элемент, бит E1, E2, следует битом E2, E1. Значит, далее я буду манипулировать вот этой целью. Все, что над чертой вот над этой, это то, что мне дано, сейчас мне ничего не дано, а внизу это то, что надо доказать. Вот. И я буду последовательно писать так называемые тактики, которые будут модифицировать и то, что мне дано, и то, что мне надо доказать, до тех пор, пока мне ничего не надо больше доказать. Значит, начинается доказательство с тактики, которая называется «интрос». Почти все, многие доказательства так начинаются. Она просто переносит то, что слева от стрелки, в «дано». Ну, то есть, раз мне надо доказать импликацию, что из «а» следует Б, значит, мне достаточно, зная «а», доказать Б. Да? Вот, все, перенесли. Значит, теперь у меня есть Е1, Е2 элементы, у меня есть гипотеза «h» которая говорит, что битс е1 е2, и мне нужно доказать, что битом е2 е1. Но дальше смотрите, тут допустим довольно-таки скучно, мы потом более интересно, такая увидим, но поскольку у нас тип конечный, можно просто перебрать. То есть это то, чтобы вы на самом деле делали, доказываете и руками. Что-что? Вы... Я, я слышал вопрос. Ну ладно. Короче, чтобы что-то перебрать... Этому чему-то, что мы хотим перебрать, достаточно сказать дистракт. Дистракт это не дестрой, это вот буквально деконстракт. Да? Я скажу: давайте от отдистрактим Е1. Значит, просто, как я скажу, о дистракте Е1, мне появится три цели. У меня три варианта есть, и мне нужно в каждом варианте свое доказать. Переключаться между этими целями можно вот с помощью такой черточки. Это проще всего. Вот. И видите, что у меня теперь гипотеза более узкая: что beats rock равно Е2 а надо доказать, значит, что битом едва равно рок. А, ну, тут все просто. Я скажу упрости выражение в h, потому что теперь, когда здесь бит срок, это можно просто вычислить. То есть, коку, поскольку функции все без сайт эффектов он ее просто исполнит и вот даст мне в ответе, видите, я исполнил, гипотеза изменилась. Он мне сказал, что scissors равно едва. Теперь я э, использую тактику rewrite, просто вместо едва 2 подставлю scissors, скажу э, rewrite h. Вот эта стрелочка означает, что надо справа налево, едва заменять на scissors. Пах uh, заменил. Теперь я могу сделать simple уже не в гипотезе, а у себя в цели. Хопа! Uh, значит, beaten scissors заменился на Рок. Опять же, функция просто исполнилась, потому что у нее аргументы конкретные. И теперь, когда у меня написано rock равно rock, я могу просто написать reflectivity. Это означает, что типа... Это верно, потому что а равно а всегда верно. Все, эта цель закончилась. Две другие цели, на самом деле, если подумать, доказываются точно так же, потому что мы тут ничего не использовали про то, что это рок, поэтому вот во второй цели нужно будет доказать, что пейпер из пейпер равно битен Ты Тупо перечислением, короче. Да? Ну то есть да, поскольку, поскольку тип конечный, то я доказываю, доказываю тупо перебирая все варианты. Ну, да. И на самом деле, если подумать, это то, чтобы ты и так и делала э, да, если порядка, доказывала сама. Конечно, конечно. То есть для булов, например, все всякие импликации, знаете, там всякие правила де Моргана. Как доказывается правило де Моргана? Ты никак берешь таблицу истинности и перечисляешь да. как бы, да? То есть ну вот мы этим и занимаемся. Это все просто. Сейчас будут типы посложнее, будет поинтереснее. Ты вот этот три раза написал а, одно и то же да ну для каждой для каждого и для каждой цели для каждой для каждого из варианта я написал это для рока нет цик циклы есть на самом деле можно написать понял, да. можно написать ему репит как бы вот это все то есть просто я не показываю чтобы mm -hmm. было прозрачно конечно да есть куча украшалок там вообще скорее всего день здесь можно сказать авто не какой-нибудь какой не не сработало ладно не сработало короче там есть куча всяких тактик которые за тебя пытаются угадать но нужно понимать, что, вот этот, что КОК — это не средство автоматического поиска доказательств, как типа какой-нибудь пролог, или если вы уж чем-нибудь таким работали, вот это вот все. КОК — это не про это, КОК — это про формальную верификацию. То есть если вы там какую то математическую теорему доказали, ее невозможно проверить, потому что это очень сложно. Если вы на КОКе заходите, то все будет классно и автоматически. Правда, ходить вы будете, наверное, еще в 10 раз дольше, чем доказывали. Вот, значит, погнали, значит... Новый тип, посложнее, составной. Значит, следующий тип такой а, – игра. Значит, э, игра – это тип, который можно построить только с помощью одного конструктора, G большое, но при этом у этого конструктора должны быть а, аргументы. E1 и E2 это, – это элементы причем. В сейчас сейчас тип добавим. E1, E2, элемент. Все, это новый тип. А, по факту это просто пара. Да? Пара элементов ⁇ это игра. Типа камень и ножницы. Значит, еще объявим тип. Сейчас я хочу написать функцию, которая будет по игре возвращать ее результат. Победа, поражение или ничья. Но для этой победы, поражение, ничей тоже хочу тип. Значит, тип этот назовем GameResult. Чтобы у меня сошлось с поргалкой. Да, я написал именно так. Значит, у GameResult... Uh, будет три конструктора. Точно так же, как у Rock, Paper, Scissors. Это будет просто win plus tie. Все. Uh, здесь все просто. Значит, теперь пишем функцию, uh, которая... Uh, вот так будет называться. GameResult. Которая принимает game, а возвращает uh, gameResult. Uh, опять, ну, тут, тут все просто, да? Опять же, matching. Но, смотрите, в этот раз... Uh, я uh, с помощью матч-вис разбираю игру. И тут я не буду перечислять много конструкторов, потому что конструктор всего один, но матч умеет еще и аргументы вынимать. То есть он не просто мне даст игру, uh, не просто мне смачит игру на то, что она с этим конструктором была uh, uh, uh, использована, она еще и вымет мне оттуда e 1 e 2 с помощью которых она была создана. Понимаете, да? Вот. Дальше мне следует написать следующее. Значит, э, если давайте так, равно Е1, Е2, э, то то что. Э, да, то тай, э, значит, иначе. Э, а, нет, давайте не так. Там же нам, нам не нужны равно, нам же нужно использовать пиц. Мы скажем, если Е2 это битс Е1, то это бин. А значит, э, иначе... Как то? Битс Е1 вот. возвращает того, кого бьет Е1. Все определения — это битс. Битс? Как, вот в самом Но начале? Больше, да. вот. там, там же было пейпер равно рок. Нет, нет, нет, нет, это, смотри. Элемент — аргумент, элемент — возвращаемое значение. Если дашь пейпер, вернется рок. Вот если ты сюда дашь пейпер и вернется рок, значит, ты победил. А, а, я поняла. Все, да. Да, вот, значит... Ну, Можно относительно Е1, да? Да-да-да. Победа... Победа относительно первого. То есть win — это если e 1 побеждает у Е2. Значит, mm -hmm. дальше. Если e 2 beaten e 1 то это lose. Вот. А если... Э... Ну, а иначе, короче, тай. Да? Вот, но тут надо понимать, что их сравнивать на самом деле нельзя, вот этим равно, потому что if принимает bool, а равно — это не bool, это proposition. В общем, я сейчас вот отдаваться не буду, но что важно, это что нам понадобится еще функция сравнения. Значит, назовем ее просто eq, она будет принимать е 1 е 2 элементы, и возвращать она будет. Boot. Значит, э, все как обычно... Заходи, если хочешь. <свист> э, да. Все как обычно с помощью матчика делается. Соответственно, если E1 это пайпер, то матч E2, э, значит, пайпер true, а что угодно другое, false. Палочка означает все остальные варианты. Потреби сюда. Так можно. Значит, end. Тебе это абсолютно не случайно напоминает Хаскель. Абсолютно не случайно напоминает Хаскель. Потому что это максимально родственный ему язык, и он умеет в Хаскель компилироваться. А еще он умеет компилироваться в Акамл. Значит, рок видимо и на, на Акамле написан, если что. А, может, видимо, и в, в F-Shop, потому что f mm. он ну, он, в... Он тоже в а, Что-что-что, простите? Кто-то что-то опять говорил, я опять не услышал. Ну, ладно. Я забыл Вот э, вот функция сравнения, и давайте ее сюда воткнем, значит, если EQ, е 2 вы тоже слышите же звуки, да, кажется? Хорошо, я просто, мало ли, знаете, я, у меня был ковид, и вдруг он повлиял на мои когнитивные способности. Ну, возможно, повлиял, но звуки мы тоже слышим. Хорошо. Ты что же болел? Нет, у меня не факт, что болело. То есть, если бы мы слышали с тобой вдвоем, то я тоже ни о чем бы не говорила. Да, Да, вот, значит, смотрите, объявили мы геймер-зал, давайте, хотите, чекнем его. Мы могли бы проверить, что он работает нормально, но мы же в языке, где можно просто сформулировать доказательства, сформулировать теорему и доказать ее, поэтому не будем ничего проверять, а просто сразу перейдем к ништякам. Значит, я предлагаю доказать теорему, что если... Выпало одно и то же в игре, то игра закончена в ничью. Значит, э, то есть для любых E, э, которые элементы, ну типа он тут сейчас сам вычислит, ничья будет в игре, э, как, как она, G, E, E. Во, вот так, да? А, угу, угу. Не, я геймрезалт забыл применить, да, наверное? резалт Все, себя пробоваясь, посмотришь прогулку, но по факту я пока там найду, проще вспомнить. Да, замечательно. Значит, вот я сформулировал теорему. Сейчас э, будет снова скучное доказательство, потому что игр на самом деле всего 9 может быть, а элементов, которых здесь вообще -то только один, да, их может быть вообще всего 3, потому что у нас игра mm -hmm. сама от себя. Поэтому мы сейчас опять будем делать то же самое. Мы сделаем интрос, чтобы перенести то, что дано в дано. И снова сделаем дистракт по е, e. Но сейчас будет чуть-чуть, нет, не будет чуть-чуть интереснее, доказательство будет такое же унылое, значит, будет simple, и он просто все вычислит. Да, вот смотрите, если вас, вам хотелось, можно написать вот repeat simple reflexivity. По-моему, так. Хоп, все, да, вот, вы понимаете. Ну, кто-то он просил, чтобы было не, не надо было копировать, yeah. да? Ну, понятно, что он три раза сделать Simple Reflexivity. Значит, более интересная теорема, в которой э, уже так просто не отделаешься репитом, э, по крайней мере, это теорема про то, значит, давайте так вот. Э, теорема про то, э, что... Чтобы вы не выкидывали, вас всегда можно победить в игре. Это, вообще говоря, довольно очевидно, но это никогда не было формально доказано. Вдруг в камне ножницы, бумаги, есть оптимальный вариант. Типа, я буду всегда ножницы показывать и выиграю. Вот, Вот давайте убедимся, что это не так. Значит, для любого e 1 какой бы я ни выбрал, всегда найдется такой Е2, что, гейм, ну, что луз... Это гейм резалт игры е1 е2 вот так да? значит тут чуть поинтереснее значит я скажу снова интерс и снова скажу дистракт e 1 будем варианты рассматривать да вот и первый же вариант кстати вот можно сказать так вот екуен е и в этом е e увидеть какой вариант мы вообще сейчас рассматриваем вот мы сейчас рассматриваем вариант камень так вот если у нас камень то существует ли такой е2 что э, мы ему проиграем. Да, но в случае все просто, мы его можем просто предъявить, да? Это пейтер. Хопа. И теперь нам только надо доказать, что то, что получилось, это правда. Ну просто симпл, скажем, и все. Рефле Вот. Но здесь вот репит не прокатит, потому что тут в каждой ветке сейчас свой репит, свой экзист. Ну, да. Да. То есть вот здесь вот будет, а, значит, а, что тут? А, Спейпер его, чтобы победить нужен Сизарс, да. А здесь нужен ну, рок. Видимо, в этом исключении. Блин, ты скажешь, знаешь, что не очевидно в один? Mm -hmm. а, вот ты пишешь здесь тракт Е1, ЕН, Е, да, да? Пайперс, да, да. Киссерс, Рок. Это же завязано на порядок объявления в начале. О, -о, О, да, это очень важный момент. Что, значит, смотри, вообще у этого у этого интроса у него есть возможность именовать это все. Вот. Но, действительно, вот, по-моему, то, в каком порядке делается дистракт, строго зависит от того, как объявлен тип. Поэтому это означает, что конструкторы в типе, вообще говоря, имеют значение. И вообще, если вы обратите внимание, этот язык довольно забавен тем, что без вот этого интерактивной, без этой интерактивной смотрелки пользоваться этим вообще невозможно, потому что, ну, просто реально, как бы, то есть надо слышать, что simple, что simple, что во что превращается. Когда вы пишете доказательство ручкой, вы как бы пишете, типа, каждую строчку выписываете, вы выписываете каждый раз то, что вот здесь, вот справа в окошке появляется. А здесь в файлике в итоге сохранится только вот эти вот да. Там все еще хуже, потому что если, как я, не объявлять имена, а использовать дефолтные имена, там h, h0, h1 и так далее, то, короче, я там в доке читал, что типа не делайте так не только потому, что это нечитаемо, а еще и потому, что в будущем тактики могут поменять свое поведение. В новой версии. И у тебя просто ты файл откроешь, а у тебя просто не компилится. потому что э, там, ну, в понятно. Вот, короче, значит, доказали мы, что nobody is unbeatable и наконец-то переходим к бесконечным типам. Значит, э, теперь мы объявим новый тип, уже не такой унылый, как игра, и уж тем более не такой унылый, как элемент. Это тип турнир. Значит, турнир это множество игр, сыгранных подряд э, в строго определенном порядке. И вот тут мне понадобится два конструктора. У меня будет первый конструктор, который создает пустой турнир, в котором ничего нет. И второй конструктор, который создает не пустой турнир. Из чего создается непустой турнир? Создается непустой турнир из игры и другого турнира. А, что там точка конца, да? Да. Вот это явное рекурсивное объявление типа. Если что, натуральные числа внутри кока объявлены точно так же. Всякое число это либо 0, либо следующее за другим. То есть, соответственно, тройка это следующее за следующим, за следующим, за нулем. И вот это главная фишка, которая вообще позволяет на все это смотреть вот этому вот такку, ну и вообще смотреть на вашу программу статически и ее анализировать. Абсолютно все функции и все типы рекурсивно объявлены. То есть нет никакого стейта, все вот как завещал нам дяденька, фамилию которого я забыл. А, привет, Фаскин. Это не, не фамилия. Мне. Ну вот, значит, э, такие дела. Значит Как с этим работать? Давайте напишем функцию значит, которая будет возвращать количество очков в турнире, значит, возвращать, она будет над, над это тот, то самое целое число, про которое я сейчас рассказывал, значит, но оно к счастью за нас уже определено, значит, если, да, все как обычно, матч, т-уиз, и тут поехали, значит, если турнир это пустой турнир, то 0 очков если же турнир это турнир, состоящий из игры и другого турнира, т штрих штрих ничего специального не означает, просто имя, да? То да, да, то значит надо взять сначала очки предыдущего турнира и прибавить дальше то, что говоришь if. Но поскольку у нам нужен if, нам нужен game result, то мы сделаем просто матч game result. Г. Уиз. И погнали. Тай mm -hmm. 0 очков. Вин 3 очка. Луз. Нет, Луз 0, Тай 1. Yeah, yeah. Вот, uh, как в футболе. Опечатка в турнир. Да, да, спасибо, да. Но мы об этом скоро узнали. Тут еще есть ошибка, которую я специально допустил. Сейчас я вам ее покажу. Значит, смотрите, видите, он говорит, что я не знаю, что такое скорс, А не знаю то, что такое скорс, потому что я написал definition. А для, для рекурсивных функций есть другое слово, а называется fixed point. Я В доке написано, что... Вернее, в книжке написано, что имя плохое. Что оно только по историческим причинам такое оказалось, и оно здесь немножко неуместно. Вот, значит, смотрите, давайте мы что-нибудь по этому поводу докажем, наверное. Или... Да нет, давайте я просто покажу, значит. Посчитаем очки турнира. Значит, турнир составим из какой-то игры и другого турнира. Тот турнир составим из другой игры и пустого турнира. Теперь заполним игры. Здесь будет рок-рок, а здесь будет рок-пейпер. А, Не давайте рок-сизарс. Да, из-за того, что все объявления рекурсивные, то и вот эти все объявления рекурсивные. Должно быть... 4. Да, да, да. Вот так. Гейн, да? Гейн... Okay. Блин, пардон. Я накосячил. Та-та-та. И другой турнир. Так вот, да? Да. Четыре, да? То есть Рок-Рок дал одно очко, рок сизарс еще три. Четыре. Прекрасно. Вот. Значит, теперь, теперь объявим функцию, сразу напишу фикс сразу скажу, она рекурсивная, которая конкатинирует два турнира. То есть конкатенация турниров — это понятно, это значит, проведи первый, потом проведи второй, вместе с клей посчитай посчитальщики. Значит, получает она т 1 т 2 э, турниры и возвращает новый турнир. Вот, даже написать такую функцию... Прекурсивно. Это нужен вот определенный этот, э, перекос создания. Э, я, надо сказать, первый раз с этим столкнулся, когда какой-то лист позвучал, э, и у меня тогда уже все выт... вся кровь из ушей вытекла и из глаз там откуда надо. Я как привык, но вообще это, конечно, ужасно. Значит, будем, как обычно, мочить Т1. Значит, если Т1 — это пустой турнир, то конкатинация Т1 и Т2 — это просто Т2. Значит, если же это турнир состоящий из игры и другого турнира т штрих то это новый турнир состоящий из этой же игры и результата турнамент конката т штрих т и т2 правда <связывая> да прекрасно человек который учил хаски говорит оху сзади это радует значит э... дипломная шар и господи что ты не сказала об этом на собеседовании? Значит, я не знаю, как чтобы с этой информацией. Значит, я хочу тут заметить вот, я не хотел там рассказывать про кок там сильно в какие-то детали, но вообще хочу заметить, что вот несмотря на вот эту супер уродливую запись вот здесь вот, на самом деле это все потому, что мы не стараемся. Если постараться, то можно попросить кок запоминать некие нотации. Например, такая нотация. Вот мы сейчас объявим, что x плюсик-плюсик, y, y, э, y, это то же самое, что турнамент конкат x, y. Он тут поймет, где y, где что, и теперь можно, наконец, то вместо турнамента конкат просто писать два плюсика. Турнир, плюсик-плюсик, другой турнир, хоп, сконкатернировались. Это будет работать типа, только для турнаментов? <со> да, да, да. <со> да, да, да. да, да, да, да, да. Он, но он вычислил типы, он здесь поймет какие-то типы, там, все такое. Mm. Тут у этого аннотейшена, у, у него там документация больше, чем у всего питона вместе взятого, там, короче, 100-500 аргументов, какой приоритет, ассоциативность справа-слева, в общем, там классные можно штуки делать, в частности, когда я на этом Коке реализ... ну, этот... писал, типа, компилятор другого языка программировано... программирования выдуманного, для этого, того языка программирования, такую нотацию зафигачили, что внутри Кока практически на нем и писать можно было. Вот. Писал интерпретатор как бы не для этой же нотации, но для такой же. Там чудовищные вещи можно делать, просто в общем, скобки там всякие. Но, но зачем? Ну смотри, короче, если у тебя массив можно объявить только как, типа, next за... Нет, нет, как там? Next, типа, блин, где мой курсор? а ага, 2 от next1 там от Next, там, 3, вот так вот. То есть, наверное, ты умрешь каждый раз так делать, поэтому ты хочешь объявить нотацию, чтобы массив можно было просто вот так объявлять. Это вот, собственно, об этом. На ну, нотация вообще за этим. Да, вот, значит, поехали. наконец теорема. Давайте самую классную докажем. И мы, в принципе, на этом основная часть закончится. А дальше бонус треки у меня есть там всякие, если кому-то интересно будет. Но да, мы успеваем прекрасно. Значит, теорема. Теорема. Это интересный а -а -а. вопрос, это про... интересно, к чему он относится. Но, но, но зачем? Я отвечал, <связано> это про аннотации. А, про аннотации я ответил, зачем? Значит, смотрите, я хочу доказать, что если посчитать очки за два турнира и сложить их, то это то же самое, что сложить два турнира и посчитать для него очки. <связано> то есть функция скорость, она инвариантно относительно апенда uh, вот этого конката да я это назвал конкат окей okay. значит скорость конкат инвариант значит теорема звучит так что для любых uh, x и y турниров очевидно да скорость uh, x плюс скорость uh, y равна скорость uh, x конкат y правильно я все написал не неправильно а, да, то поставил. Здесь. Да, замечательно. Вот, это будет доказывать сильно интереснее, чем все предыдущее. Просто потому что здесь уже никакие варианты перебрать нельзя. Потому что турнир может быть бесконечно большой. Ну, мы, конечно же, не как в каком-нибудь там дурацком питоне будем, какие-то там Юнитесты, какие-то там корнер кейсы обрабатывать. Мы докажем для всех сколь угодно больших турниров. Это чудесно. Значит, э, начинаем кладить с интереса, тут вопросов нет. И вот мы видим, что нам дано просто x, y, а доказать надо, что скорость x Ну, в общем, то, что мы и написали. То есть нам по, по факту особо ничего и не дано. Вот, и дальше мы попробуем... Ну, давайте просто отдистрактим x и посмотрим варианты. Значит, э, давайте я напишу здесь вот и e вот, Значит, первое, сначала мы рассматриваем вариант, что X — это просто пустой э, турнир. Первый вариант. Это, ну, тут все просто. Я сейчас скажу simple, он все посчитает и скажет мне, что очки просто равны. Он просто вычислил, потому что он матч сделал первый и все упростил. Ну, упростил и упростил. Э, Рефлексивити, прекрасно. Тут все хорошо. А вот теперь второй вариант. Во втором варианте нам дано, что X — это турнир, полученный из какой-то игры Г и из какого-то другого турнира Т. А доказать нам нужно, что очки вот этого TGT и очки Y – это то же самое, что очки TGT и Y. Если вы внимательно на это посмотрите, то вы увидите, что в общем никакой новой информации мы не получили. Мы опять должны доказать то, что от нас изначально и требовалось. Вот это вот X плюс Y равно X плюс Y. Потому что нам от того, что вместо x теперь тгт написано, не горячо, не холодно, а все потому, что дистракт нам здесь не поможет, потому что дистракт это просто перебор вариантов. А как я уже и сказал, перебор в бесконечном случае как бы плохо работает. Мы сейчас пере... то есть я на вопрос докажи для всех скажу, я сейчас докажу для пустых и для остальных. Да для остальных это то же самое, что для всех. Поэтому доказывать надо не перебором вариантов, а по индукции. Правильно. О, господи. Конечно, то есть как бы э, правильный вариант, как бы это доказывалось даже и неформально, мы бы доказали для пустого списка, а потом доказали бы для любого, имея результат для предыдущего. Значит, я заменяю дистракт на индукшен. на induction. Induction. он также работает, только EQUN он не поддерживает. Вот, значит, в случае симпла, в смысле, в случае пустого, абсолютно все то же самое. Я скажу simple и reflexivity. А вот в случае составного, смотрите внимательно, помимо того, что мне надо вот эту вот ботву непонятную доказать, мне теперь дано, что очки x и y равно x y. То есть для предыдущего случая, когда у меня был не... Давайте я их переименую. Вот здесь вот сейчас вот я... Вот, вот, вот так я сейчас делаю x. сейчас как там, g и x штрих я наверное, сделаю, Ой. чтобы было понятно, да. Вот, замечательно, да. То есть мне нужно теперь доказать, для некоторого x штрих мне это дано, а мне нужно доказать для следующего. Я принял x в x штрих, чтобы не казалось, что это тот же самый, что и вот здесь. вот И теперь как бы все сильно проще, все сильно проще. Значит, это стало реально дальше тема такая. Сейчас скажу simple и увижу вот такую вот непонятную запись, но на самом деле, если вы посмотрите, тут просто вот, вот это вот, это вот тот самый член, который мы вот тут писали в определении. Вот он, вот это вот он, да. Значит, то есть у меня здесь написано, что очки от x плюс вот эта вот непонятная конструкция плюс очки от y, это очки от x, y плюс вот эта непонятная конструкция. И, в общем, если немножко попереставлять аргументы, и заменить очки от x y на очки от x плюс очки от y, что нам дано, то у нас просто получится симметричное выражение. Но надо уметь их попереставлять. Значит, для этого нужно сделать несколько вещей. Во-первых, есть тактика Remember, которая просто нам переменную создаст. Я вот сейчас вот эту вот непонятную штуковину, которая вот вызывает недоумение, я ее а, запишу просто в переменную. да? Da -da. S game result какой-нибудь... не просто result. Game result уже функция называется. Вот, смотрите, теперь, теперь все очевиднее. Значит, очки от x' плюс result плюс очки от y равны вот этому плюс result. Мне все, что надо сделать, мне нужно вот эти два слагаемых сейчас местами переставить, заменить вот этот вот скорость x' от y на скорость от x плюс y. Мы можем это прямо сейчас сделать, на самом деле. У нас же гипотеза есть. То есть я скажу сейчас rewrite их x' и только справа налево, да? Вот, замечательно, да. Вот, значит, для того, чтобы переставить эти два слагаемые местами, мне понадобятся две лемы. Значит, первая лема — это сложение ассоциативно. Да, ты понимаешь, да? Смотри, значит, ну, сейчас я быстро... Могу что-то еще описать. Для любого АБ... Ну, сейчас... А, нет, для любого АБЦ, пардон. А плюс Б плюс c равно а плюс b плюс c и я напишу что докажу это потом видите, она желтеньким загорелась значит дальше мне понадобится лема про то что сложение коммутативно значит для любых a b a плюс b равно b плюс а и это мы тоже докажем потом с теми кому не надоест Значит, погнали. Мы находимся вот здесь. Значит, мне нужно заменить результат э, на скорость y. Вот смотрите, я могу так сделать. Я могу сказать, э, значит... А, сначала мне нужно скобки там расставить, да? Давайте вот сюда вернемся. Не будем пока рерайт делать, чтобы поменьше плюсов было. Значит, я скажу э, apply ассоциативность. А, в другую сторону. Нет, не apply, а rewrite. Apply — это применить целиком. Так, в другую сторону, да? Ага, вот появились скобки. Дальше я скажу, что я просто... не давайте я replace использую. Скажу, что я хочу заменить result плюс score y на э, score y плюс result. Как только я это сделаю, у меня появится новый goal вот здесь вот. Потому что я могу менять, что хочу на что хочу, но кок меня потребует это доказать. Можно потом. Mm -hmm. ну, то есть можно вообще написать, можно replace 0 виз 1 сделать, доказать любую чушь, только потом не получится доказать, что 0 равно единичке. Значит, после этого я снова применю э, ассоциативность, только на этот раз не чтобы поставить скобки, а чтобы их снять. Потом сделаю вот этот rewrite. И теперь у меня получается абсолютно симметричное выражение. Видите? То есть я поменял там всякое местами, объяснил ему, и могу сказать рефлексивити. На этом мое доказательство закончено, но от меня еще требуется доказать, что под звездочкой вот так докажу, что y плюс результат равно результат плюс y. Да, вот. Замечательно. Это, собственно, легко доказывается применением просто тупо лемы о том, что сложение коммутативно. Все, на этом доказательство закончено. Вот такие дела. Вот это все, что я хотел показать. То есть, что я рассказал, это, собственно, про то, что тип объявляется рекурсивно, про то, что функция объявляется рекурсивно, и про все это можно мыслить вот этими формулировками и их доказательствами. И доказательства, собственно, вследствие того, что все объявлено рекурсивно, частенько бывают индукционными. Вот, на этом все. Я поотвечаю на вопросы, наверное, если какие-то есть. А потом, если останется время, мы можем доказать вот эти лемы. Потому что у нас сейчас все не совсем честно. Сейчас, кажется, мы ошибся. Да, такое вполне может быть. Я когда готовился, я постоянно ошибался в формулировке функций. И начинал доказывать теоремы, и находил ошибки просто потому, что теоремы не доказывались. Что, у есть вопросы? Ну, давайте. Все в шоке. <связывающие> Просто главное, что, же, что с этим делать. Да, да, это я ожидал. Я, я не знаю, вот такой, знаю. Я не знаю, зачем все это нужно. Я знаю, что это используется для написания всяких суперкриптографических штук, всяких там смарт-контрактов mm -hmm. и прочей лажи. Я знаю, что вроде как на этом какой-то сделали компилятор или делают, которые доказано, не ошибается. Да, применим ли это реально программирование? По, по, по, похоже, вопрос задают. Значит. Значит, Отвечаю на вопрос, почему не использовать язык типа Идрис. Я без понятия, что такое Идрис, Я просто искал себе курс по теории типов и нашел э, чувака, который написал шесть книг. И первая из них э, она целиком про кок. И там прям написано, что типа там их курс еще есть. и Там написано, чтобы значит прослушать э, трек про теорию типов, нужно знать кок. И я такой, ой, а что за кок? Ну и понеслась. Вот. Я думаю, что это все применимо в какой-то мере, но понятно, что это просто какой-то там французский универ, но ну, не какой-то классный французский универ. Они этим там 40 лет занимаются последние, или сколько, 30, на самом деле, с небольшим. Вот. Ну, что-то на этом сделано. Есть другие технологии похожие, но это абсолютно не важно, поскольку я не собираюсь этим заниматься, скорее всего, на практике никогда, то для меня без разницы, для меня просто концепция крута. Вот этого всего. А все остальное – это так. Смотри, уже... смотри, короче, пример могу привести, для чего это может быть надо. Uh -huh. а, вот пишешь ты свою монаду, например. Окей? Okay? Uh -huh. <laughs> ну, короче, есть, ты пишешь, реализуешь определенный интерфейс, ну, какой-то uh -huh. метод, да, и говоришь, что вот типа, вот я делаю монаду, но все монады должны удовлетворять определенным законам. Ну, не, не, тут в этом смысле, Вань, понятно. То есть, как бы, как пользоваться конкретно этим языком, ясно. И это, конечно, круто, что можно писать юнит тесты не видя, что типа да. там как то То есть, написал ты класс листа, написал туда функцию push и pop, а потом говоришь теорема push и pop типа обратимые, должны оставлять лист в том виде, в каком он был. Ну классно, да, я не спорю. Но тут скорее вопросы у парней более широкие: типа как это в индустрии применить? Ну, вот, ну, вот, вот, вот смотри, вот я, например, ага. реализую интерфейс, и от меня требуется, чтобы я его реализовал так, чтобы вот там функцию, которую я реализовал, ага. отвечала определенным свойствам. А, ну, это как бы дается на откуп, что типа я правильно реализовал. И я для себя это могу проверить, как, написав кучу юнит-тестов. Ага, ну да, да, да. Вот. Да. Причем а еще, это... еще не всегда я могу это точно покрыть все юнитестами, чтобы доказательство было у меня комплит, как бы, понимаешь? Ты ты есть... никогда не можешь это больше ну, сказать. Да, да, да, то есть иногда <свят> я не знаю просто комплит или не комплит, а иногда я просто физически не могу написать это вот императивно, чтобы доказать. И поэтому тут можно эту, значит, ту же самую реализацию мою записать на вот этой Галине, ну и доказать, доказывать тут. Ну да, да, это круто. Ну, то есть я это вижу так, что как бы если у тебя есть супер уязвимые части, ты пишешь их на Галине потом импортишь это в какой-нибудь акамал, а потом туда делаешь c-биндинг и вставляешь свою любимую джаву, как-нибудь так. А, просто как-то решается проблема, что ты переписал то же и самый типа. Нет, смотри, у тебя могут быть ошибки в тузе, которая импортит. Вот, если ты ее тоже не на Галине написал. но ты либо можешь написать на этой фигне, но код, который снаружи, ну да, у него могут быть ошибки, безусловно. Но ты, по крайней мере, можешь написать, там, не знаю, грубо говоря, компилятор на C, который гарантированно тебе правильно из Сишного кода доказанно делает правильные, там, не знаю, хотя бы ast дерево Или даже там э, байт-код на каком-нибудь псевдоязыке. А ты потом уже пишешь компилятор в настоящие инструкции, там что такое ну, или что-нибудь такое-то. Ну, и в случае смарт-контрактов, ты можешь хотя бы криптографию на этом реализовать, понимаешь? Разработать саму алгоритм. Да, да. Заходить Но... его, доказать, что он верный. А потом ну, ну, ну ты видишь еще, Ваня, классную вещь, вот то, то, что Ваня сейчас говорил, что если у тебя уже есть набор интерфейсов и теоремы, которые, ну у тебя есть реализация и теорема, которая доказывает, что она верна, ты с этого момента можешь реализацию перелопачивать сколько хочешь. И вообще никак с этими тестами, что «Ой, я что-то слишком сильно изменил, мне придется тесты переписать, потому что у меня там, типа, уже внутреннее устройство другое, и тесты не отвечают реальности». Потому что все эти рассказы про черный ящик — это батва, А тут как бы у тебя, все у тебя, вот оно, комплит. Ты либо верно, либо неверно. Ну, только ты еще теоремы подобрать такие, что их нельзя было обскакать. Потому что, например, то, что мы доказали, что скорость инвариантен, это еще не значит, что скорость верно написан, потому что он может, например, всегда ноль возвращать. И он тогда тоже будет в варианте. Вот. То есть нужны еще какие-то экземплы. Ну, тут реализацию ты тоже должен будешь поправить, чтобы твои доказательства все ну, доказывали ту реализацию, которую ты там у себя поменял. Ну, есть... да, ну, то есть, если я интерфейс сохраняю, как бы то внутри я еще хочешь, могу менять. А с юнит тестами там, как бы, проблема в том, ну... что у тебя частенько. Там, ну, да, даже не моки, часто просто даже случаи, которые ты рассматриваешь они все равно сопряжены с внутренней реализацией, ты, а зна да. ты знаешь, какие у тебя внутри ифы, и их и, и рассматриваешь в общем-то, то есть черный ящик это такая ну, наверное, немножко я, я другое имел в виду, в том плане, что вот, например, есть у тебя библиотека и она говорит, если ты мне передашь там монаду, то я вот смогу с ней сделать такие-такие-такие вещи и если она у тебя правильно реализована то тебе, я гарантирую тебе вот то-то, тот тот. то и то-то есть, мне ну, дать правильно реализованную монаду Что такое правильно реализованная? Которая обладает свойствами ну, А да. как я сам себе докажу, что она обладает этими свойствами? Вот я, значит, ее запишу здесь Ага, -а, я и, понял И да. здесь свойства я, я, я, я скорее просто это вижу в том ключе, что теперь интерфейс Это, ну, то есть, знаешь, как бы частенько бывает такое Что вот какой-нибудь плюсовый а, сорт какой-нибудь из STD он от тебя требует, чтобы твоя там, функция сравнения там, была стабильна, там, например, да? Да. И она э, и это никак нельзя языком проверить и зафиксировать. То есть да. это можно только в доке написать, а здесь да. это можно зафиксировать э, общем, кодом. И ты просто, у тебя просто не скомпилируется. Ты ему дашь функцию сравнения, которая нестабильна, а он тебе просто скажет: типа сорян, как бы, error. Ну, там, такой-то. Да, да, да. Это типа вот как ты здесь опираешься на ассоциативность, как бы если ты ее не докажешь, то не, не сработает. То же самое, как бы, с твоей функцией, которую ты реализуешь. Если ты ее в коке не проверишь, то везде, когда она используется, там все гарантии уже не будут работать. Ну вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Мне очень понравилась. Короче, книжка, которую я читал, она просто изумительная. Это как учебный материал просто идеальный. Я а вообще это... нигде такой. Ой, вот у конкретно той, которую я читал, у нее 10 авторов, но дальше там они кто-то какую-то часть, короче, называется «Software Foundations». Вот можно прямо загуглить «Software Foundations». Там будет 6 книг. Вот первая, у нее самый первый автор, вот его зовут Бенджамин Си Пирс. И вот этот вот Бенджамин Пирс, он написал да -да -да. еще книжку по типам. Еще поучаствовал в других книжках про Software Foundations. Вот он во второй книжке есть. Третьей нету. В четвертой их всего двое, один из них Пирс. А в пятый, шестой там уже какой-то трешак. Начинается, там какие-то другие ребята. Да, Эндрю W. Известный. Вот, короче, про, материал просто восхитительный. Как бы похоже на, знаете, это компьютерную логическую игру. Просто тебе дают эти теоремы. Самое главное, что у тебя нет никогда сомнений, правильно ли ты сделал. Но если зелененькая, значит правильно. Вот как бы все. Ну, то есть, может быть, ты не очень красиво доказал, но доказал. Вот. Давайте я еще немножко рекламирую тоже, поскольку был вопрос по прикладной. Есть еще альтернативная штука под названием TLA плюс от Лесли Лампорта. Это автор латекса. Ага. Про делаю вот. я, читал, да. Да, и в частности, он используется активно в Амазоне. Есть статья, как они это активно используют. Они это используют для доказательства а, протоколов взаимодействия распределенных систем. Вау. Вот. В частности, на TLA Plus был доказан RAFT, о котором, я надеюсь, все слышали. Ну да, да. А, знаешь, по запросу, как, если набрать TLA Plus, в гугле первый саджест TLA Plus versus скок. <свист> <свист> да. вот, у тела плюс есть среда которая называется по-моему call плюс которая больше похожа на кок ну собственно коком без этой пользоваться в принципе практически нереально анализа есть, тулз... да. есть тулза, да. который построчно выплевывает вот это все что вы там видите консольное но как бы как этим пользоваться не ясно. Есть, она явно такая так ну чё кому-нибудь рассказать Хотите бонус-трек? Кто хочет бонус-трек? Я не против бонус трека Значит, смотрите, есть такая фича. Дело в том, дело в том что Галина не тюринг полная И не тюринг полная она не случайна, потому что есть, короче, такая теорема, вернее, не, ну да, теорема, которая называется типа задача об установке, что если у вас есть тюринг машина то нельзя написать тьюринг-машину, которая про другую тюринг-машину скажет, конечная она или нет, вернее, ну, в смысле, программа, написанная на ней, заканчивается или нет. Поэтому если бы Галина была тюринг полная, то нельзя было бы никакие теоремы поверх нее доказывать, потому что даже банальный вопрос, не зациклится ли предложение, на него вопрос получить нельзя, это доказано. Соответственно, Галина обязана быть, как минимум, не конечный, э, не бесконечной, а, то есть доказуемо конечный, а значит, не тюринг-полный. Uh, ну, на практике это не сильно мешает, но вопрос в другом. А как реализуется вот эта гарантированная конечность? Ведь если я пишу рекурсивную функцию, то она может, вообще говоря, ну, вполне себе зациклиться. Так вот, кок, он uh, требует, чтобы рекурсия была особого вида, по которой очевидно, что она конечна. Значит, смотрите, как это достигается. Напишем тупо всеми любимый факториал. Значит, uh, возьмем над, вернем над. Как я уже говорил, натуральные числа объявлены с помощью что? Рекурсивные. Да рекурсивно. Они объявлены с помощью двух конструкторов O большое, которое 0, вернем единичку, и S большое. Это типа саксидинг или как-то, ну типа следующий. Значит, S от какого-то x это x умножить на э, нет нет, пардон, это э, ну да да, это, это n умножить на факториал х. Да? Похоже, чуть не. Ну, зато не надо, надо ставить, просто. Похоже. Вот смотрите, как кок понимает, что а, эта функция гарантированно конечна. Он видит, что получая n, я использую конструктор всегда меньшей сложности в следующем рекурсивном вызове. То есть, если я пишу здесь n, то я всегда должен использовать что-то. Вот я его деконструировал из n вынул, давайте я вместо x напишу n штрих, да? Вот я из n вынул n штрих, менее сложный, гарантированно строго менее, и использовал его. Соответственно, он понимает, что раз я использую все более простой конструктор, он обязан сойтись куда-то в конец. Если uh -huh. ты сюда n напишешь, uh -huh. а он вот тебе не... Вот, если я сюда, вот смотри, значит, если я напишу n, yeah. то он мне просто скажет uh -huh. ill-formed. Uh -huh. Причем он прямо скажет, recursive call to fuck has principal argument equal to n instead of n штрих. Все, типа. Иди, иди, типа, иди нафиг. Там, тут, причем, если аргументов много, можно даже сказать, по какому аргументу оно сходится. По-моему, я вот как бы не на по-моему, надо написать struct n, типа, да, вот типа, ровно по n. Вот, Но это приводит ко всяким бредовым последствиям. Например, решил я, что я. В случае единички, так тоже можно, то есть можно конструкторы перечислять комбинации, да? Скажу, в случае единички тоже буду возвращать единичку. Я просто э, переформулировал, э, значит, э, definition, чтобы он был более очевидный, да? От нуля единичка, от единички единичка, дальше. И тут все хорошо. Сейчас, пардон, э, надо, надо фак штрих написать, потому что у нас фак уже есть. Тут все нормально. Кок такой, типа, окей, здесь у тебя сходится, здесь все вообще константа. Uh, здесь у тебя тоже вообще константа. Типа, все замечательно. А вот теперь я скажу, ну, ребят, ну, как бы, что я описываю единицу в единицу? Я напишу вот здесь, что 0 это то же самое, что один. Да? Факт от единички — это константа. Я просто его вызвал. У меня гарантированно сходится uh, моя рекурсия. Но, но, кок это категорически не устраивает, потому что а вот эта единичка, это по, по факту следующий за нулем, вот так вот, да? И это более сложный конструктор. Mm -hmm. И он говорит, знаешь что, А вдруг у тебя там твой, а твоя единичка вернет тебе потом нолик. То есть можно только спускаться, mm -hmm. подниматься Ну а ты, думаешь, ты мог вот. написать 0 равно единичка, а в единичке ссылаться на ноль. А, смотри, в более сложных случаях там все не так очевидно. Просто проблема в том, что если ты глазами видишь, что оно конечное, это еще ничего не значит. То есть требования кока по конечности, они гораздо более примитивные. Строгие. Да, да, строгие, да, если слышно. порядок выражений поменять, тоже не поможет? Не, не поможет, да. То есть нужно просто… Я ну, покажу сейчас. Потому что он как раз эти вот натуральные… Потому что он, он сюда и не смотрит. Он просто говорит типа «сорян, как бы, должно, сложность должна уменьшаться». все, как бы, точка. Yeah, yeah. И, yeah. Это, и это делает язык не тюринг полным. И это означает, что на нем нельзя написать там всякие бесконечные штуки. И есть ряд инструментов, которые позволяют с этим бороться. Но, как бы, вот формально он не тюринг полный. Я, знаете, я гуглил э, на тему того, что насколько вообще мешает языку. Можно ли полноценно работать с не тюринг полным языком? И нашел совершенно потрясающий ответ э, на стык Уэрфлоу, что, э, ребята, а вы знаете, что C не тюринг полный язык. Потому что в стандарте C написано, что размер указателя конечный. А, типа, вообще-то у тюринга-машины должна быть бесконечная лента. И, как бы, то есть... Э, то есть всегда найдется такой э, э, язык C с достаточно большим пойнтером, чтобы вам хватило, но ни один из них не тиринг полный. Но в случае C — это очевидная демагогия. То есть да, он не Тюринг полный, но это не важно, потому что это просто какое-то ограничение такое, скорее техническое. А вот важно ли вот здесь это, это я точно не могу сказать. То есть я так понимаю, что можно обойтись, почти всегда, но, возможно, это в каких-то случаях мешает. Все размеры размер записи указательного конечного? Он константный просто. Ну, в стандарте написано, у тебя размер указателя — столько-то байт. Ну, потому что память — конечно. Ну, да. ну, в целом, как бы, то есть, вот у Python такой проблемы нет. У Python у тебя будет memory error, но зато он сам по себе тюнинг есть Тюнинг-машина, которая просто иногда ломается. си C — это не до тюринг машина. Ну что, у меня еще один бонус-трек, он там просто сложное доказательство длинное, неинтересно, вот, а, и там еще эти relation, нет, ну это я не буду рассказывать, я слишком переборю, вот, в целом у нас время вышло, если хотите, я докажу вам ассоциативность и квантативность, кому интересно, остальным спасибо, был рад вас всех видеть. Надеюсь, что кто-то из вас прочитает книжку и напишет Пирсу это, благодарственное письмо. Закинет куда-нибудь. Или критику. А, смотрите, давайте я для Мне истории, я... я для истории сейчас вот прям сюда, в слайдик, вставлю э, ссылку. Ой, не в слайдик, а в доку. И чтобы осталось и на записи, и в файлике, который я потом скину. Software foundations, как я и говорил. Они вообще большие молодцы. То есть у них есть и видосы плохие, где они их читают, и хорошая книжка. В общем, но это не книжка, это, это файлики, просто коковские, на самом деле, это ноутбук же, как бы. Вот. Ну, все, все спасибо. Можете сходиться, а я для тех, кто останется, докажу коммутативность. А, что-что? Спасибо, говорю, я должен бежать. Да, да. давай. Спасибо, пока. Спасибо, Вадим. Ой, слушайте, это хоть не тот файлик. Нет, это тот файлик, нормально. Где тут наш адмитер-то? А, это просто желтенькое еще. Ну, что что что что что да, что сейчас что пойдем. Тебе где-то делать? Сейчас, сейчас, сейчас не, я сейчас -да -да -да докажу. Я просто хочу записать, я видос потом товарищу скину, чтобы у него осталось. Короче... Ассоциативность. Чуть то я пруф не написал слова. Это как-то неправильно. Значит, короче, ну, здесь индукция по-любому. По а, скорее всего. Simple reflexivity. Тут все просто. да? Потому что ну, нолик подставился, все замечательно. А здесь, значит, вот такая история, что вот здесь нам по факту после симпла нужна ассоциативность снова, но она у нас есть как раз в индукционной гипотезе. Мы эту индукционную гипотезу сейчас применим и получим симметричное выражение. Спасибо, рефлексивити, все, что и следовало доказать. Замечательно, ну, простые геммы на самом деле. Вот. По-моему, с коммутативностью было чуть сложнее, а может быть и нет. Давайте посмотрим. Тоже погнали по индукции сразу. Тут все просто. Вообще, симпл можно не писать, потому что рефлексивите тоже много чего упрощает сам. Ой, смотрите-ка. После того, как мы сделали симпл, рефлексивите не работает. Это же плюс ноль. О, вот здесь, смотрите, есть, короче, готовая лема. Про то, что x плюс 0 это x. Но это, и... это не из этих. Сейчас, это не... Почему это не симплес? Потому что если был 0 плюс b, вот смотри, вот, 0 плюс b симплеса легко, потому что сложение объявлено так, что оно матч делает по первому аргументу. она увидела матч 0b. А вот B плюс 0, оно типа B и B, типа фиг знает. Блин, там просто есть же эти, специально описывают свойства натуральных чисел, где там а, а, типа вот, есть Короче, Но, они да. там есть. Внутри зашито, ну, внутри стандартных любым много чего зашито. И чтобы поискать, можно использовать вот такую функцию search. Вот я сейчас скажу, поищи мне, пожалуйста, что-то равно что-то плюс 0. Во, нашел, вот она, лемма. Называется плюс N0. Вот мы ее сейчас и заюзаем. Скажем, apply. Опа! шикарно вот. но можно было и самим доказать но по индукции как и сложно догадаться по b значит давайте здесь что такое у нас значит я скажу simple b плюс s a равно ага, ага ага а вот смотрите мы значит упро... упростили теперь давайте попробуем Рерайтнер сделать того что в скобках и попробуем этот s от b a опять обратно снять не не не так не получится Сейчас, что надо сделать-то? А плюс B. А плюс B. Папа-папа-папа. Uh. Uh. Вот бы понять. Там какие-то лемы, конечно, есть, которые про этот S, но это, наверное, не очень круто. Uh. А что, что будет, если мы сделаем рерайт? И снова новой например. Здесь ничего не будет. Mm. А давайте посмотрим, может, есть какие-то лемы, которые позволят нам S... Значит, S от что-то плюс что-то. Есть такая лемма? Что S что-то плюс С что-то. Mm -hmm. О, есть такая левая. А, Шикарно. Нет, нет, нет. Вот она. Если у вас, значит, S от N плюс M, это N плюс M. Вот она, замечательно. А. Давай, давайте ее и рейдним. Опа! Все, рефлексивите ну понятно, что все эти лемы тоже можно самим доказать, но просто, ну как бы... Вообще, конечно, там и коммутативность, и ассоциативность тоже есть где-то. Там просто надо какой-то импорт сделать. Как-то они приезжают не равными-равными кусками, я в этом плохо разбираюсь, но я их оставил здесь вообще для понимания, что можно доказывать лемы, а потом самим их применять. А Значит, вот этот fixpoint мы сейчас здесь напишем слово fail, чтобы он должен был падать. А, ah, this command uh, not failed. Ага, потому что мы здесь вот, надо написать наоборот вот так, да. Фейл падает, если то что внутри не падает. Ну вот, да, как-то это быстро закончилось. Я надеялся на большее развлечений. Ну все, на этом я тогда закончу. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы...